Здравствуй, душа. Я хочу кое-что объявить, что я взял этот видеоматериал жутких звонков от канала Зомби Чесса. Заранее я извиняюсь и хотел сделать видеоролик по жутки звонков с переводом. Спасибо за внимание. И извиняюсь. Звонок моей один. Что у вас случилось? Три. Три человека. Три человека? Мэм, в чем проблема? Вы ранены? Три человека. Три человека мертвы. Вы сказали, мертвы? Я убила их. Сообщите полиции. Мэм, простите, кто их убил? Я убила каждого. Мэм? Мэм?